Какой хороший солнечный денек Аня, давай поиграем Кинешь мне мячик Да, конечно, София Сейчас подожди, он на меня во рту застрял Давай сюда, лови Мой мячик Нет, мой будет Аня, это у меня мячик отправит Я тоже хочу, кинь Вы думаете, мне мячики по волшебству появляются? Да, вы правы, я же Мэджик. Смотри, я помню София Ловлю Ой, а кто это там у меня под одеялом шевелится? Чей это хвостик? Ой, а ты не еще раз. Еще раз, Юмичу. Ну, давай. Раз, два, три, давай, я готова. Лови. Доброе утро, киска Алиска. Смотри, что у меня тут есть. Ань, слушай, вот ты же у нас ответственная хозяйка, да? М -м -м -м ну, да. А что? Ты не просто нас кормишь и гуляешь с нами, да? Ну, конечно, вы же живые существа, как и я, не подушки диванные. Я вас люблю. Вот недавно ты имеешь с нами, к за психологу, да? Да. Сьюми, Чу ездила на море. Дань! Так. Со мной ходила в спортзал. Ага, что ты похудела, Софи? Неправда, мы просто купались в бассейне и занимались физкультурой, да? Ну да, мы постоянно с вами чем-то интересным занимаемся, иначе ваша жизнь будет серой и скучной. Покушал, поспал, погулял. Разве для этого заводят питомцев? Нет, вы большая часть моей жизни. Подождите. А в чем дело вообще? Конечно, они нам Будет. Что? Подхожу подо что? Ань, а ты же купишь нам летом собачий бассейн? А мне беговое колесо, ты обещала. Да, ребят, конечно, я же это планировала. Тогда нужно срочно все это найти в интернете, давай. А, прямо сейчас? Mm, ну да. Так, стоп, ребята, мне кажется, тут есть какой-то подвох. Ладно, давайте расскажем. Я слушаю. Мы получим подарки. подарки. Хорошо, я всегда за, но не обязательно же это делать прямо сейчас. Прямо сейчас, Ань, потому что это Срочно, надо торопиться, а то нас могут опередить. Понимаешь, Ань? А, опередить. Срочно? Есть такой бренд Perfect Fit. А, знаю. Профессиональные рационы для собак и кошек. Вот они запустили компанию. Ищем хозяев в поиске. А -ч -ч. Будь здорова, Софи. Так, и о чем эта компания? Я сейчас объясню. Эксперты бренда и ветеринарные врачи выбрали несколько десятков запросов, которые ищут в интернете самые продвинутые хозяева. Те, кто живет по их философии. Питание, движение, игра. Ну, как ты, короче. Ага, питание, движение, игра. Да, Ан, иди сюда, давай мы тебе покажем. Хм, интересно, хорошо, давайте посмотрим. Скорее открывай сайт, который называется search.perfectfit.ru search.perfectfit.ru, хорошо, сейчас открою. Давай, Ань, скорее, подарков уже хочется. Так, открыла. Крутяк, сейчас у нас подарки будут. Да, давай скорее, Ань. Смотри, как получить подарок для своего питомца. Так, вижу, нужно угадать необычный запрос, связанный с питанием, движением или игрой, и искать его в поисковиках. Только, Ань, смотри. Ты не запутайся. Да, потому что в результатах поиска ссылки разные. А тебе нужно найти именно ссылку от Perfect Fit. Так что будь очень внимательна. Да, да, ребят, я поняла. М -м, давайте попробуем, например, поход с собакой. Мы же любим походы. Так, смотрим на название ссылок. Кажется, я нашла. Теперь кликаешь, переходишь по этой ссылке и заполняешь вот ту анкету, чтобы получить подарок. Ого, класс! И это все? Да, представляешь, Ань, как легко можно получить подарок! О, слушайте, надо обязательно ребятам рассказать. Так что, ребята, если хотите подарки для своих питомцев, скорее участвуйте в проекте. Если ты ответственный хозяин, Отгадывай запросы, связанные с питанием, движением и игрой и получай подарки. Да, круто. А если ребятам что-то было непонятно, я оставлю в описании ссылку на сайт search.perfectfit.ru, где все подробно объяснено. Ура, всем питомцам наших зрителей будут подарки. Да, если они смогут отгадать запросы первыми, то получат главные подарки. Ну и остальные. Да? Они ведь все равно ответственные хозяева. Конечно, они такие у нас. Удачи, ребят, обязательно участвуйте вместе с нами и поторопитесь, ведь запросов всего 38. Да, удачи. И ссылка вот там внизу в описании. И там же ссылка на новый крутой видос на нашем канале Magic Family. Ты что еще не смотрел? Серьезно? Ты, ты, ты что, не в курсе? Посмотри на его реакцию. Кажется, он точно не смотрел. Ты чё, там же сегодня вышло супер-мега эпичное видео, как Аня сделала целую комнату в коробок для киса -лисы. Обязательно потом сходи и посмотри. мы тебе привет, передадим? Я очень старалась и устала. Надеюсь, ребята меня поддержат, сходят, посмотрят, поставят там лайк и напишут коммент. Конечно, Ань. Они же, Мэджики, наша семья. Ну, а я приготовила все, что вы попросили. Стеклянный большой стакан. И блендер Ваня умер, поэтому ручной блендер. Может, тоже ему имя придумать. А что вы собирались сделать вообще? Отлично, Ань, вот наш антистрас... И мы будем делать слайм коктейль. Еще ножницы нужны, вот я переготовила. Киска, Алиска, ну-ка дай сюда ножницы, не игрушка. Ими можно пораниться, ну-ка давай сюда. Мы сегодня снова будем против антистрессов. Юмичу, ты что там такое грызешь? Ты а, своровала. Аня, она убила наш пятидорога. Ну-ка дай сюда, Юмичу, ты что? Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну можно я его сажу? Ну пожалуйста. Ой. Ой, кажется, ты что-то единорогу оторвала. Давай я эту штучку уберу. Стоп, подождите, что происходит? Юмичу, отдай. А, это правда был сквиши-единорог. И мы его сожрем, уничтожим. Зачем? Да подождите же вы. Затем, что нам нужно узнать, что у него внутри. Да ничего, у него внутри нет Покемон, кроме поролона. Аня, может, можешь приделать? Да не смогу я уже ничего приделать, вы же его порвали всего. Когда его нужно дожрать. Когда это я хочу его уничтожить. Отдайте а мне нет. сюда... Вы оторвали ему голову Давай, давай мне голову сюда Эй Ладно, ладно, обратно Так, Юмичу, дай сюда все, что осталось от единорога Ну пожалуйста Ты его всего раздербанила, блин Я попробую его собрать, чтобы хотя бы показать ребятам Это был хвостик, это голова, а это, я так понимаю, был его рог Был очень милый сквиш и единорожек Но вы его и правда уничтожили Смотрите, как он классно мялся, сжимался и расправлялся Давай его сюда Нет, мое! Нет, имя, а можно мне? Да, же его сюда, никому этот единорог не достанется, иначе вы его разгрызете, весь, подавитесь и потом лечи вас. Все, ребят, смиритесь, мы его уничтожили. Ну, вообще-то об этом и наша рубрика. Какая рубрика? Мы против антистрессов. А, понятно. Ладно, ребят, для чего мне нужны были ножницы? Разрежь вот этот антистресс, детки. Окей, хорошо, разрежу. Ты пожалка его сначала. А, да, кстати, надо же показать, ребята. Да, они уже миллион раз видели. И у нас такие антистрессы, где угодно. Режь давай его. Но это же так прикольно, нажимать на него, когда через эти дырочки вылазят эти пупырышки. Я а в этих пупырышках орбиз. А, давай уже. Ладно, ладно, как скажете, разрезать сетку, а что потом? И потом его вновь учтоши, высепер все встака. Потом будем открывать наши супер слаймы и делать из всего этого супер Мэджик слайм коктейль. Классно мы придумали, да? Первый раз такое слышу слоем коктейлю. Ладно, короче, достала я этот антистресс и... М -м, так жалко, вы уверены, что мы его уничтожим, да? да? Ань, давай уже не тяни, бери ножницы, разрезай и высыпай это все в наш специальный коктейльный стаканчик. Хорошо, вот и все. Нету больше антистресса. Как всегда, мы уничтожители. Монстры уничтожители антистрессов. Осталась от него только силиконовая пленочка. И она, кстати, тянется и не рвется... рвется... Ну что ж, ребят, в вашем слайм коктейле сейчас пока что только орбизы. Ань, ты что, не знаешь, что такое смуж? Да я никогда не видела в столе. Ну, вы же не будете это пить, я надеюсь. Нет, мы делаем очень крутую штуку. Ладно, кисалис, смотри, стаканчик с орбизами. Ты их любишь, я знаю. И но это пока еще неинтересно. В смысле, неинтересно? Я жду, когда будет слайм коктейль Че ты первый до мной их трясешь еще вывалится на меня? Я думала, ты любишь орбизы. Не тряси ты их перед носом. Вот ты зануда ворчунья. А? Сначала будем мой слайм. Смотри, Юмичу, сначала мой вашу статьи. Покимона слайм, самый лучший. Отстань, Эйван, скажи своей дочери. Юми старших надо уважать. И вообще, это же девочка. Ты это? Ты же девочка, ты же девочка. Я вам буду говорить, вы же Так, ребята, спорить перестаньте, лучше скажите, что мне делать дальше. Дальше мы будем добавлять туда свои слаймы по очереди, в том числе твой красный. Ясно, а это что такое? Это же не слайм. Ой, кажется, это случайно сюда попало. Это же монстр липучка. Точнее, это же монстр липучка. Помните, как мы с такими воевали? Липучка в смысле? А, да, я поняла. Неужели, о, липучий, тянучий антистресс. Да, я чувствую на руках, какой он липучий. И вижу, какой он тянучий. Ну, они, это, всякие разные бывают. У нас был тогда этот э, дельфинчик. Дельфинчик, монстр-липучка. А это, получается, лягушка монстр-липучка. Слушайте, а может быть она съедобная, типа железная? Нет, ребята, это антистресс. И сделан он из какой-то искусственной фигни. Это липучая монстр жаба меня завораживает. Может, она потому или липучка? Потому что ты в нее залипаешь? О, ничего, Нет, она липучка, потому что она липа. У меня закружилась. Не башка, а голова. Юмичу. А, и что, ребят, мы тоже ее в коктейль засунем жабу? Может быть, не надо делать жаби-смузи? Жаби-смузи прикольно. Смотрите, ребят, какая она яркая, салатовая. Может, правда жаби-смузи? Юмичу, не будем мы делать жаби-смузи. Она все-таки немного противная для рук. Она очень мягкая, а лапки у нее тянутся, особенно передние. Жаби-смузи мы не будем делать, Ань. Хорошо, пойду на Алиской прикольнусь. Это что еще за, за фигня такая? Вообще не знаю, киса Алиса, что это такое на окне? Это какая-то... А, она... Ужас, кошмар, киса Алиса, что это, кто это? Эй, ты, ты кто? Что за монстр? Смотри, я тебе помогу, я его взяла. Выброси его в помойку монстра. Ой-ой-ой, он вырывается. Смотри, он опять прилип к окну. Что это вообще за такое существо? Это что такое, почему оно сползает? Что ему на месте-то не сидится? Не знаю, Алис, даже что с этим делать? Интересно, оно не кусается? Нет, думаю, оно не кусается. Смотри, я же беру его в руки. Он прицепился. Ой, ой, отцепись. Ой, он что, повис на одной лапе? Ну-ка, да я его побежду. Фу, рыбкий. Что же делать, киса Алиса? Он не отцепляется от моей руки. А, ну, по-моему, ты недавно приказываешься. Нет, смотри, я пытаюсь, чтобы он зацепился на стекло, а он не хочет от руки отцепляться. Давай, помогу. Эй, ты, монстры, его отцепись от Ани. Ой, кажется, он к стене прилип. Эй, ты, эй, ты, оно... Руки. Не знаю, что делать, киса Алиса, лови его! Ну я пытаюсь, ты что, не видишь, я пытаюсь тебе помочь. Я пытаюсь тебя спасти, но он легкий и мерзкий. Фух, отцепился. Опять потекну ляпляп. Не дай ему сбежать, киса Алиса. Не знаю, я что за этой фигней делать. Ну-ка, дай-ка я попробую его еще раз взять. Опять к пальцу прилип, Алиса, смотри! Эй, ты, ты серьезно надо мной не идет? Нет, девайся. смотри, вот видишь, не могу его отлепить от руки. У меня какие-то подозрения закрадываются. Он только к стеклу прилипнет, только к стене. Что же делать-то? А? Ну да, его сюда, ой, мерзкий, мерзкий гад какой-то. Ладно, ладно, Кисалис, я пошутила, это просто монстр-липучка. То есть она надо мной поиздевалась, получается, да? Поиздевалась надо мной, ясно, понятно. Ры -ры -ры. Куда он ползет? Ой, там птичка в окне. Ань, прям как ребенок какой-то, у тебя вообще там телефон звонит уже полчаса. Ой, точно, ребята, я вспомнила, у меня же безумно важный разговор, давайте попозже ваш слайм-коктейль доделаем, ладно? Ну, у нас вообще-то еще кучанчик. Я знаю, ребят, извините, я виновата с вас желания, но мне нужно бежать. Ну ладно, ничего, закончим в следующем видео. У нас будет супер крутой своим коктейль. Может мы к тому времени еще антистрессов добудем? Хорошая идея, Миш. И добавим их туда. А ты иди скорее смотри, комната коробок для киски Алиски, ссылки вот там внизу. Точно, ссылки вот там Давай, И скоро увидимся, лайк. Будет много лайков, мы поставимся как можно быстрее выпустить новое видео. Со своим коктейлем. Да, давай.